У тебя кто-то есть? Нет. Ну а почему тогда нет? Ты высовет, что Да. Ну что, дал, пацан, совет, что? я имею право, я тут нет операционно тружусь. А ой, пинок соплил. Заплинул, затравлю. Чай. de Сильские приехали с ними поговорить. Похоже, а вы уже? Может быть, завтра. Вы ну, скажите им, что ко мне нельзя. А какая разница-то завтра, сегодня? Все равно уже Кампанское, никакой водки, не то что этот брагин. Ты чего напаши? Я пошел. Да ладно. Я пошел. В вам родились 23 ребенка. Все учащиеся младших классов 13 из них были госпитализированы. Лабораторные исследования подтвердили диагноз кем заболевших дизентерией. У одного ребенка обнаружена ротовирусная инфекция. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Уже известно, что пища и напитки в детском саду и школе не могли стать источником заболевания. Персонал этих учреждений также полностью здоров. Расследование. Появлены на майские праздники и праздничные дни, поурочные ко дню Победы. Таким образом, отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая в связи с днем весны и труда, и с 9 по 11 мая исключительно по случаю Дня Победы. Между двумя блоками праздников нас ждет короткая рабочая неделя, которая продлится с 5 по 8 мая. Причем последний день, приходящийся на четверг, будет сокращен на один час в соответствии с сутовым Очистили еще два финансовых учреждения. Это офис Бинбанка, откуда грабители унесли почти полтора миллиона рублей, и отделение Уралтрансбанка, где преступники убрали 6 миллионов, два из которых, кстати, потеряли по дороге. Все ограбления они совершали по одной семье и намеревались и дальше продолжать налеты. Этой группой занимались. Она была достаточно известна нам, и определенная работа по ней еще раз говорю, проводилась. Здесь просто так совпало, что все было, так сказать, на 100% отработано. Содержано один четверо арестован, один находится на подписке невезда. Всего пять человек. Ответы, как правило, въехали перед темы репетиции по Победы. Боревую технику решили поберечь, а военные все равно вылили на главную площадь Екатеринбурга. В здании городской ратуши выстрелили полторы тысячи военнослужащих, отрабатывали стрельбу шаг и синхронность действий. Условия были практически боевыми. Из-за метеористов, Солдатам пришлось проявить всю свою выдержку. Что касается военной техники, то она просто не смогла выехать из гаража. Дело в том, что на гусеницах у брони машин закреплены так называемые резиновые башмаки, которые не позволяют портить асфальт, а по них передвигаться нельзя. Но, возможно, уже завтра техника все-таки выйдет на улицу. Следующая репетиция назначена на 29 апреля. Свердловский полицейские вышли на ночное дежурство. В районе искали пены за рулем – Массовый рельс провели в минувшие выходные. Пять экипажей спецрота ДПС устроили проверку в Первоуральске. С 6 вечера до 6 утра инспекторы останавливали нарушителей. В итоге нетрезвовых за оказалось всего двоем, Зато других нарушений зафиксировали 80 десятков включая и сдали документов и ремней, превышение скорости и тренировку. Проведение таких рейдов стало уже традиционной мерой, направленной на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения и снижение аварийности на дорогах области. Безусловно, в дальнейшем, подчеркнули в полиции. Каждому посетителю читка. Милинка до полуночи соревнуется с торговыми центрами. В прошлом году в Екатеринбурге «Библия-ночь» совпала с «Ночью распродаж». Но не выбрали шопинг, а не чтение. В этом году гостям ничего не мешает. Читальные залы превратились в библия -ночь. Город в третий раз присоединился к всероссийской акции. В субботу на воскресенье двери читальных залов были открыты для всех. Помимо творческих встреч с писателями, посетители ждали галереи и арт-кафе. Также здесь можно было купить книги, настольные игры, узнать свою родословную и попробовать спецменю от шерзы для Текаря. Олег, мне пора. А мне И... не пора. Да, тебе О, хорошо, тебе так думал. У меня сегодня голов. А почему я не в курсе? Теперь ты в курсе. Поднимай, знаете, что мне надо. <связь> А если соседка спросит, то я, как сказать? Сантехник или воюдный брат в Зальнего Востока? Тебе кто больше нравится? Сантехник? О, сантехник, я стала сантехником, господи. А жена сантехника, знаешь, как? Сантехничка. А как вы с жильем устроитесь? Все в порядке? Ну, пока поселился серьезное общежитие. Мы не теряем надежды на улучшение жилищных условий. Клиник чем может, так что кроме общежития, вот пока... Девочку на пустыне. Угу. Что с вами еще? Здравствуйте. Я вижу, что это. Я не могу врача. Да, я вижу. Сейчас. Пастухова, давай-ка быстро приемная. Здесь с коллегическим приступом. Угу. Присядьте, присядьте, подождите. Смотрю, вы сами пришли, Да. Пожалуйста, давайте быстрее, пожалуйста. Я сам врач, я знаю, что нужно быстрее. Бежит, бежит, врач. Водички не надо пока. проблем с вашими я стоматолог понятно сейчас появился новый блангеровочный материал швейцарский вот. все стараются на нем работать и пациенты требуют, я думаю это в нем дело вы сказали что не было серьезных проблем они серьезные постоянно как начал практиковать я сам подкалываюсь гормонами просто сегодня я отказываюсь по Проблема решается, а про нас шаница не думает. мы да, ее проблему решаем. И Смки за 16 лет, а у него отец умирает не в Ай, Мама, ты я спа. Но еще нет, 13 И ты давным-давно обнаружил в себе какой-то талант. Успевай прислать свою заявку на карнавал талантов в программу ⁇ Мукилимок ⁇ Участвуй в конкурсе ⁇ Покажи детскому жюри все, на что ты способен ⁇ А 31 мая мы пригласим всех на большой праздник.